Вы пришли сюда подумать о своей карьере. Вы начинаете думать о будущем, но в этот же самый момент вас беспокоят проблемы в семье, проблемы на работе, невыполненные задания, возможно, финансовые обязательства, какие-то данные кому-то, обещания, все что угодно. Плюс ко всему к этому и я точно такой же. Мне страшно, я иногда переживаю, я иногда боюсь, я нервничаю, и как же так и вы, поэтому все это относится к нам. И при всем при этом мы хотим с вами двигаться вперед. Как это все совместить? Если вы надеетесь сейчас, что я как тот самый коробейник, раскроющий ларек и раздам вам всем волшебные таблетки или какие-то быстрые решения, этого не произойдет. Я сожалею. Но это так. Все тренинги, все книги, все мастер-классы, которые говорят, сегодня вы получите все, что вы хотите, завтра вы поднимете свою зарплату – это полный блеф. Этого не существует. Но при всем при этом решить эту задачу можно. От вас потребуется сила воли, храбрость, вера в себя. И я знаю о том, что это работает. Просто нужно верить в себя. Фундаментом построения вашей карьерной стратегии будут являться ваши ценности и убеждения – то, что находится внутри вас. Они работают только тогда, когда вы делаете то, что вы хотите. Но и самое главное. нужно любить свою работу любить то дело, которым вы планируете заниматься всю оставшуюся жизнь Ведь стратегия это не на один день Стратегия это надолго. Путь изменений долг и труден Вот сейчас здесь у нас примерно 40 человек Практика показывает, что в лучшем случае Может быть 2, 3, 4 человека после мастер-класса Захотят что-то серьезно изменить в своей карьере Большинство из вас уйдут, к сожалению, с ничем Для того, чтобы созреть к изменениям, нужно время Это очень важно И самое главное, все зависит от вас Все, что вам необходимо, есть в вас Это то, что может вам принести серьезное успех успешная карьера. Это то, что вы хотели услышать? Как шаг за шагом приблизиться к своей карьерной цели? Как в течение года, осознав свои самые сильные стороны, осознав свои ценности и приоритеты, добиться повышения своей заработной платы и стоимости труда?